привет всем дорогие друзья вы на канале winterfell это осенний брянск и актуальные новости у нас снова негде жить мы сейчас ходим по улицам и думаем где бы нам снять квартиру потому что на предыдущей квартире нам сказали съезжайте-ка отсюда а сейчас у нас просто нету денег чтобы снять квартиру мы ходим ищем в двух отказали в первый нужно было внести 14 тысяч а сразу же а во второй нас просто я почему-то не приняли вот но хотя бы есть работа, и осталось туда работать буквально недели две, а мы опять на улице. Что ж, я думаю, квесты с поиском квартиры не закончатся никогда, и моя лучшая богатая жизнь никогда не начнется, потому что, сами видите, жизнь меня бросает туда и сюда, и квесты, квесты, кругом одни квесты. Погода сегодня просто шедевральная, листья здесь желтые, осенние, и на улице тепло, поэтому мы ходим и ищем квартиры. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и мониторить мои приключения, мою жизнь и мое все. Потому что YouTube это моя жизнь. И теперь я буду почаще выкладывать видео о своей личной жизни и что у меня вообще происходит, как я чего добиваюсь. Если интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, интересного вам это или нет, а мы продолжаем поиск. Итак, ребята, сейчас пришел на Айра. Потушу немного здесь, здесь хотя бы тепло, Езде в туалет сходить. И сейчас будем решать, что мы будем делать с проживанием, потому что нам завтра на работу. Постоим на этом балкончике, может, что-нибудь придумаем. Кстати, смотрите, как здесь красиво, желтые листочки, осень, аэро. Блин, класс, да? Итак, друзья, я в аэро, в тепле, и позади меня находится мебельный магазин. И я думаю, сходить туда переночевать, наверное, потому что выбора вообще нету. Также у нас нету еды и денег на еду, это жопа полная, но мы прорвемся, потому что этот квест мы однажды чуть-чуть выполнили и выполним еще раз, да? Да. Смог продать пару акций, немножко подзаработать денежек и зашел в ленту, чтобы прикупить себе хотя бы что-нибудь покушать, потому что у меня уже аж в глазах темнеет от того, что я ничего не ел сегодня. Итак, взял вот такой вот небольшой перекус, вышло на 127 рублей. Вот такой небольшой перекусик. Булочка и кефирчик. Это просто, знаете, самый такой лакшери сейчас перекусик за весь и этот и день. Уже стемнело, у нас до сих пор нет хаты, нет денег, и мы не знаем, что делать дальше. Выживание продолжается. В общем, иду греться обратно в Айра, потому что на улице холодно, а там хотя бы тепло. И, возможно, протушу здесь до закрытия. До 10 часов вечера. Итак, ребят, Сейчас у нас уже стемнело, мы не нашли квартиру, мы не нашли комнату, мы ничего не нашли. До сих пор тусуемся в аэро, не знаем, куда идти, что нам есть. Смотрим на такой прекрасный вид с балкона. И, в принципе, это все, чем мы можем наслаждаться на данный момент. Что ж, посмотрим, куда нас заведет дальше эта дорога. Итак, что у нас, собственно говоря, на повестке вечера? Я нашел хату. Пацаны остались в гараже сейчас, живут у друга. Вот, ну, блин, ребят, простите, но я как настоящий друг поступил и иду сейчас в комфортную квартиру с душем, с с, с, с, с, с, так сказать, с отоплением просто спать. Потому что я просто настоящий друг, понимаете, да? Все, не надо китать меня помидоры, вы меня... Также решаем пока что проблемы с жильем, но я, кажется, уже решил проблему. Вот, по-прежнему остаюсь работать в Брянске, а что будет дальше, вы уже увидите. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Вот видите, у нас как в жизни происходит. Вроде проснулся, жить негде, потом идешь, уже есть где жить. Завтра проснусь, другое будет.